Приветствую на канале Шарабара. За идею данного ролика хочу поблагодарить своего подписчика Серый Мираж. Сделай топ 10 легендарных мечей. Мираж, большое тебе спасибо за предложенную идею. Предлагаю всем поддержать человека за интересную тему. Как видишь, сделал. Но их будет не 10, а там чуть побольше. Было лень читать. Да. Пока мы не начали, хочу объявить о новом стриме. Стрим пройдет 16 числа в это воскресенье в 17.00 по Москве. Этот стрим будет игровым. Да-да-да-да-да, я понимаю, что это не игровой канал. Но играть будем в Sakura. Twice. И совмещая приятное с полезным, я немножко кое-что расскажу про Японию. Ибо что-то да и знаю про нее. Поделюсь тем, что знаю про самураев, ниндзя, кое-что из кодекса Буседо даже знаю. А также культуры, традиции и вот все прочее. В общем, в это воскресенье, 16 числа, в 17.00 по Москве, будет игрово-познавательный стрим. Позволю себе это так громко назвать. Жду вас на нем. А теперь к видео. Меч в камне. Полагаю, что в лишнем пиаре данный меч не нуждается. Легенда о короле Артуре. Все ее прекрасно знают несмотря на совершенную фантастичность этой истории она возможно основана на реальных событиях только они произошли гораздо позже предположительного времени правления легендарного короля бритов в итальянской часовне монтесиепи хранится глыба с крепко засевшим в ней клинком который по некоторым данным принадлежал тосканскому рыцарю галиану гвидотти жившему в 12 веке согласно легенде Гвидотти отличался скверным нравом и вел довольно распущенный образ жизни поэтому однажды к нему явился архангел михаил и призвал его встать на путь служения Господу, то есть податься в монахи. Рассмеявшись, рыцарь заявил, что уйти в монастырь ему будет так же трудно, как разрубить камень, и в подтверждении своих слов он с силы ударил клинком лежавший неподалеку валун. Архангел явил упрямцу чудо. Лезвие легко вошло в камень, и пораженный Гальяну там его и оставил, после чего встал на путь исправления и позже был канонизирован, а слава о его мече, пронзившем камень, разнеслась по всей Европе. Кусанаги Ноцуруги no Этот мифический меч на протяжении нескольких веков является символом власти японских императоров. Кусанаги ноцуруги, no что переводится как меч, скашивающий траву, также известен как Аме Нумуракуму Ноцуруги Меч, собирающий облака рая. Японский эпос гласит, что меч был найден богом ветра Сусаноо в теле убитого им восьмиголового дракона. Сусаноо подарил клинок сестре, богине солнца Аматерасу. Позже он оказался у ее внука Ниниги, а через некоторое время попал к полубогу Дзиму, который затем стал первым императором страны восходящего солнца. Интересно, что власти Японии никогда не выставляли меч на всеобщее обозрение, а наоборот стремились спрятать его подальше от любопытных глаз. Даже во время коронации меч выносили завернутым в палату. Но предположительно, он хранится в синтеиском святилище Ацута, расположенном в городе Нагоя. Однако никаких доказательств его существования нет. Единственным правителем Японии, публично упомянувшим о мече, был император Хирохита. Отказываясь от трона после поражения страны во Второй мировой войне, он призвал служителей храма хранить меч во что бы то ни стало. Дюрандаль. На протяжении веков прихожане часовни Нотр-Дам, расположенной в городе Рукамадур, могли видеть застрявший в стене меч, который по преданию принадлежал самому Роланду, герою средневековых эпосов и легенд, существовавшему в действительности. Согласно легенде, он швырнул свой волшебный клинок, защищая часовню от неприятеля, и меч так и остался в стене. По мнению ученых, в часовне находится вовсе не легендарный Дюрандаль, которым Роланд наводил ужас на своих врагов. Знаменитый рыцарь Карла Великого погиб 15 августа 778 года в битве с басками в Рунсельванском ущелье, расположенном в сотнях километров от Ракамадура. А слухи о Дюрандале, засевшем в стене, начали появляться только в середине 12 века, практически одновременно с написанием песни о Роланде. Монахи просто связали имя Роланда с мечом, чтобы обеспечить себе стабильный поток прихожан. Но отвергая версию о Роланде как о владельце клинка, специалисты не могут ничего предложить взамен, кому он принадлежал. Вероятно, это это так и останется тайной. Кстати, сейчас меча в часовне нет. В 2011 году его извлекли из стены и отправили в Парижский музей средневековья. Клинки Мурамасы. Мурамаса – это знаменитый японский мечник и кузнец, живший в 16 веке. Согласно легенде, Мурамаса молил богов, чтобы те наделили его клинки кровожадностью и разрушительной силой. Мастер делал очень хорошие мечи, и боги уважили его просьбу, поместив в каждый клинок демонический дух истребления всего живого. Считается, что если меч Мурамаса долго пылится без дела, он может спровоцировать владельца на убийство или суицид, чтобы таким образом напитаться кровью. Существует Существуют численное множество историй об обладателях мечей Мурамасы, которые сошли с ума или зарезали множество людей. После серии несчастных случаев и убийств, произошедших в семье знаменитого сёгуна и Иеясу, правительство объявило клинки мастеров закона, и большая их часть была уничтожена. Ханзё Масамуне. Клинки, изготовленные мастером Масамуне, согласно легендам, наделяли воинов спокойствием и мудростью. По преданию, чтобы выяснить, чьи клинки лучше и острее, Мурамасы и Масамуны опустили свои мечи в реку с лотосами. Цветы раскрыли сущность каждого из мастеров. Лезвие меча Масамуне не нанесло им ни единой царапины, потому что его клинки не могут причинить зло невинному. А изделие Мурамасы, напротив, будто само стремилось разрубить цветы на мелкие кусочки, оправдывая свою репутацию. Конечно, это чистейший воды вымысел. Масамуна жил почти на два века раньше оружейников школы Мурамаса. Тем не менее, мечи Масамуна действительно уникальны. Секрет их прочности не могут раскрыть до сих пор, даже применяя новейшие технологии и методы исследования. Все уцелевшие клинки работы мастера являются национальным достоянием страны восходящего солнца и тщательно охраняются. Однако лучший из них, Ханзё Масамуне, был передан американскому военнослужащему Колди Баймару после капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в настоящее время его местонахождение неизвестно. Правительство страны пытается разыскать уникальный клинок, но пока, увы, тщетно. Жуайос Клинок Жуайос, по легенде, принадлежал основателю Священной Римской империи Карлу Великому и долгие годы служил ему верой и правдой. По преданию, он мог до 30 раз в день менять цвет лезвия и яркостью своей затмевал солнце. В настоящее время существует два клинка, которыми мог владеть знаменитый монарх. Один из них, долгие годы использовавшийся в качестве коронационного меча французских королей, хранится в Лувре. И вот уже сотни лет не утихают споры относительно того, действительно ли рука Карла Великого сжимала его рукоять радиоуглеродный анализ доказывает что это не может быть правдой сохранившаяся старая часть выставленного в лувре меча создана между 10 и 11 веками уже после смерти карла великого некоторые полагают что меч был изготовлен после разрушения настоящего жуайоса и является его точной копией вторым претендентом на принадлежность легендарному королю считается так называемая сабля карла великого находящаяся сейчас в одном из музеев вены относительно времени ее изготовления мнение специалистов расходов но многие признают, что она все-таки могла принадлежать Карлу. Вероятно, он захватил оружие в качестве трофея во время одного из своих походов в Восточную Европу. Конечно, это не знаменитый Жуайос, но тем не менее, сабля не имеет цены как исторический артефакт. Меч святого Петра. Существует легенда, что клинок, являющийся частью экспозиции музея польского города Познань, не что иное, как меч, которым апостол Петр отрубил у рабу первосвященника во время ареста Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Этот меч в 968 году привез в Польшу епископ Иордан, который всех уверял, что клинок принадлежал Петру. Приверженцы этого мифа полагают, что меч выкван в начале первого века, где-то на восточных окраинах Римской империи. Большинство исследователей, однако, уверены, что оружие изготовлено гораздо позднее описываемых в библии событий. Это подтверждает анализ металла, из которого выплавлен меч и лезвие типа фальшион. Во времена апостолов таких мечей просто не делали, они появились лишь в 11 веке. Меч Уоллеса. Согласно преданию, сэр Уильям Уоллес, военачальник и предводитель шотландцев в борьбе за независимость от Англии, после победы в битве при Стерлингском мосту, обтянул рукоять своего меча кожей казначея Хьюда Крейсингема, занимавшегося сбором налогов для англичан. А также Уоллес сделал из того же материала ножны и портупею. По другой версии легенды, Уоллес изготовил из кожи только портупею. Но сказать что-либо наверняка сейчас невероятно сложно, потому что по требованию короля Якова IV Шотландца, Шотландского, меч подвергся переделке. Старая изношенная отделка меча была заменена на более подобающую этому великому артефакту. Вероятно, сэр Уильям действительно мог украсить свое оружие кожей казначея. Как патриот своей страны он ненавидел предателей, сотрудничающих с оккупантами. Однако есть и другое мнение. Многие считают, что история придумана англичанами, чтобы создать борцу за независимость Шотландии имидж кровавого монстра. Меч Гаутяна. В 1965 году в одной из древних китайских гробниц археологи нашли меч, на котором, несмотря на сырость, окружавшую его долгие годы, не было ни единого пятнышка ржавчины. Оружие было в прекрасном состоянии. Один из ученых даже порезал палец, когда проверял остроту лезвия. Тщательно изучив находку, специалисты с удивлением констатировали, что ей не менее двух с половиной тысяч лет. Согласно наиболее распространенной версии, меч принадлежал Гаутяну, одному из правителей царства юэ в период весен и осеней по одной из легенд Гоу циан считал этот меч единственным стоящим оружием в своей коллекции а в другом предании говорится что меч настолько прекрасен что мог быть создан только совместными усилиями земли и небес меч отлично сохранился исключительно благодаря искусству древних китайских оружейников лезвие изготовлено с применением изобретенного ими нержавеющего сплава а ножны этого оружия столь плотно прилегали к клинку что доступ воздуха к нему был практически перекрыт. Семизубый меч. Этот необычайно красивый клинок был обнаружен в 1945 году в Синтеистском святилище Исанакамидзингу, что в японском городе Тенри. Меч разительно отличается от привычного для нас холодного оружия из Страны Восходящего Солнца. Прежде всего, сложной формой лезвия. На нем есть шесть причудливых ответвлений. А седьмым, очевидно, считается кончик клинка. Поэтому найденное оружие получило имя Нутати, Семизубый меч. Он хранился в ужасных условиях, что очень не характерно для японцев. Японцев, так как его состояние оставляет желать лучшего. На лезвии имеется надпись, согласно которой правитель Кореи подарил это оружие одному из китайских императоров. Описание точно такого же клинка встречается в Нихон Сёке, древнейшем труде по истории Японии. Согласно легенде, семизубый меч был преподнесен в дар полумифической императрицы Дзингу. Тщательно изучив меч, специалисты пришли к выводу, что скорее всего это тот самый легендарный артефакт, поскольку предположительное время его создания совпадает с событиями в Нихон Сёке. Кроме того, там упоминается и о святилище Исанаками-Дзинку. Так что реликвия просто лежала там более полутора тысяч лет, пока ее не нашли. Тисона. Оружие, принадлежавшее легендарному испанскому герою Родриго Диасу де Вивару, более известному как Эльсит Кампиадор, в наши дни находится в соборе города Бургаса и считается национальным достоянием Испании. После его смерти оружие попало к предкам испанского короля Фердинанда II Арагонского, а унаследовавший его король подарил реликвию Маркизу де Фальсасу. Потомки Маркиза сотни лет бережно хранили артефакт, а в 44 году прошлого столетия с их разрешением меч стал частью экспозиции королевого. Королевского военного музея в Мадриде. В 2007 году владелец меча продал его властям региона Кастилия и Леон за 2 миллиона долларов, а те передали его в собор, где похоронен Эльсид. Щербец Коронационный меч польских монархов «Чербец» по легенде был дарован князю Бориславу храброму ангелом, а Борислав практически сразу умудрился поставить на нем зазубрину, ударив по золотым воротам Киева. Отсюда и пошло название «Щербец». Правда, событие это маловероятно, так как поход Борислава на Русь состоялся до фактического строительства золотых ворот в 1037 году. Если только он умудрился поставить зазубрину, покусившись на деревянные ворота Царьграда, ну тогда да. Дошедший до наших времен если верить специалистам, был изготовлен в 12-13 веке. Возможно, оригинальный меч исчез вместе с остальными сокровищами Польши, копьем Святого Маврикия и золотой диадемы германского императора Оттона III. Исторические источники утверждают, что меч использовался при коронации с 1320 года по 1764, когда им короновали последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. После долгих странствий от одного коллекционера к другому, Щербец вернулся в Польшу, в 1959 году сегодня его можно увидеть в музее кракова меч давмонта реликвией пскова является меч святого псковского князя давмонта мужа доблести и чести безупречной Именно при нем город обрел фактическую независимость от своего старшего брата Новгорода. Князь вел успешную борьбу со своей изначальной родиной Литвой и Ливонским орденом, не раз спасая Псков от набегов крестоносцев. Меч Давмонта, которым он якобы поразил в лицо магистра Ливонского ордена, долгое время висел в Псковском соборе. На нем была выгравирована надпись «Чести моей никому не отдам». Для жителей города он стал настоящей святыней, которой благословляли всех поступавших на службу Пскову новых князей. До сегодняшнего дня меч дошел в хорошем состоянии. Сохранились даже деревянные ножны, обтянутые зеленым бархатом и окованные на треть серебром. верху его сохранилось клеймо, которое свидетельствует, что он был изготовлен в немецком городе Пассау. Очевидно, он принадлежал Давмонту еще во времена его жизни в Литве. Давмонтов меч датируется 13 веком. На сегодняшний день это единственный средневековый меч в России, биография которого хорошо известна и подтверждается летописными сообщениями. Вот такой вот топ получился по мячам. И еще раз большое спасибо Серому Миражу за предложенную идею. А я же откланяюсь. Ставь, мне пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Счастлива!